Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Билыч. Сегодня у нас очередная посылочка с Computer Universe. Как вы видите, очень большая. Вес у нее порядка 15-16 килограммов. И, соответственно, там находится достаточно много интересных вещей. Сейчас мы все это, конечно же, посмотрим, откроем. И затем расскажу, как долго шла данная посылка. На самом деле, это самая долгая посылка из всех, которые у меня были. Она у меня шестая по счету и шла на порядка двух месяцев. Но обо всем, скажем так, по порядку. Давайте начнем скрытие. Возьмем вот этот замечательный девайс. На самом деле, на почте России я ее немножко привскрыл, чтобы посмотреть, что все в порядке. Но полностью скрывать не стал, сразу вам скажу, чтобы оставить этот момент до сейчасшнего времени. Сейчас мы осторожно прорежем. Коробочку, потому что открываю я с той стороны, где не нужно. Но зато это позволит показать вам а, посылку очень удобным способом. Хотя, конечно, открывается она немножко с другой стороны. Вот, поэтому немножко страдаем дурью. Так, вот что у нас получилось. Думаю, что эту штуку можно тоже вот так вот вытащить. Слушайте, приноровился я уже к этим посылкам, и здесь у нас сразу мы видим, что это, по всей видимости, на самом деле не с посылки, просто я ее неправильно взял и перевернул. Но здесь у нас вот это вот махина. Я сейчас постараюсь, конечно, вытащить, но это будет сложно. Давай, давай, дружок. Эть. Вот он. Замечательный, веселый, корпус Это корпус ракула B7-C1, кажется, он называется. Ну, конечно, на коробку смотреть смысла нету, но на корпус мы посмотрим. Я его сейчас открою, конечно же, и потом уже посмотрим, что там внутри. Вот, и еще немножко иных девайсов. Это вот такая вот материнская плата MSI H110M PRO-D, Обычная, самая простая, стоит очень дешево, я ее взял для одного из проектов, скажем так. А вот, поэтому мне кажется, что тоже будет интересно на нее взглянуть. И в пару к ней был взят процессор Pentium G4560. И он тоже находится в этой посылочке. Фу, друзья, смотрю я и вижу, что процессор, по всей видимости, где-то внизу, под слоем этой замечательной упаковочной бумаги. Да, вот она, гигантским количеством тоже. все это добро, соответственно, не билось друг от друга. И давайте смотреть, что здесь, все по порядку разбирать. Это видеокарточка КФА-2 на 1080, Экзок. В принципе, мне кажется, что один из лучших вариантов, если вы собираете бюджетную сборку, но с хорошим FPS. То есть это 1080, но стоимость у нее очень низкая. Собственно, можно сказать, что сопоставимо со стоимостью какой-нибудь 1070. То есть карточка действительно достаточно дешевая. Так, что у нас здесь еще? Ну, остались две самые, наверное, интересные вещи. Сейчас постараюсь их достать. Это вот эта вот замечательная вещь. Это, как вы понимаете, процессор Pentium G4560 вот его даже видно немножко то есть во всяком случае он здесь присутствует и это да, G4560 то есть никто нас не обманул на таможне у нас ничего никто не украл и осталась последняя вещь тоже очень-очень интересная можно сказать то, чего я ждал больше всего это, оп слушайте, для нее даже сделали специальную лямку чтобы ее поднимать и опускать, по всей видимости да о, смотрите, как круто сделали те, кто ее ложили. Они сделали ручечку такой из обычного куска шнура. Это Kraken X52. Система водяного охлаждения, как вы могли догадаться по картинке. И, соответственно, это, можно сказать, одна из очень редких вещей. То есть в России ее очень сложно найти. Не в каждом магазине есть. Обзоров на нее мало. Была серия X61, X51. А это новая 52-я. Соответственно, немножко иной дизайн. Ну, посмотрим, как себя ведет. И протестируем, соответственно, в паре с нашим другим кулером Noctua NH-D14. То есть, это отличная воздушка. И сравним, что круче, все-таки водянка или очень даже хорошая воздушка. Ну, на самом деле, потом расскажу, почему я взял эту систему. А сейчас давайте все это потихонечку я вскрою и посмотрим, что у нас в итоге получится. Итак, друзья, первая вещь это вот такой вот корпус. Как вы понимаете, я его уже вытащил из коробки, потому что вытаскивать его и одновременно снимать дело очень неблагодарное. То есть тащить его нужно двумя руками. Камеру, соответственно, нужно держать одной рукой. трех рук у меня, к сожалению, нету пока. Могу вам сказать, что упакован он был круто. Вот такие вот пенопластовые штуки, достаточно толстый пенопласт. В принципе, очень хорошо защищает. А нужно сказать, что эта версия будет а, с стеклом закаленным, не с пластиком. Есть потому что варианты с пластиковым окном, а, но вот это будет а, со стекляшкой. Соответственно, про него будет отдельное видео, отдельный обзор, потому что корпус на самом деле интересный. То есть Здесь есть возможность крепления водянки, здесь есть RGB лента, то есть можно настроить интересную подсветку. В принципе, мне кажется, что его обзор будет очень интересным. Есть, правда, один минус, как мне кажется. У меня такое вот ощущение, что мне прислали немножко не ту модель, хотя, конечно, я могу ошибаться. Об этом напишу в комментариях под видео, если модель действительно окажется не той. Потому что нужно сверить с тем, что было, скажем так, на сайте Computer Universe. Можете убедиться, что, в принципе, сам корпус очень чистый. Очень, скажем так, ровный, то есть без каких-то сколов, сбоев. То есть все доехало идеально, даже при том, что везла его Почта России, как вы понимаете. Вот, сейчас мы его отставим мы посмотрим на все остальные комплектующие, то есть процессор, материнскую плату и так далее. Итак, вот так, друзья, выглядит все это добро. Давайте же смотреть, что у нас внутри не прислали нам чего-то. Собственно, того, что не должны были прислать, допустим, какой-нибудь, не знаю, пачку бумаги вместо видеокарточки. С нашей почты России, как вы понимаете, бывает всякое. Первое, на что можно взглянуть, это процессор. Ну, на самом деле, вы его видели уже. То есть, он, в принципе, виден через боковое окошечко. Вот это через него можно спокойно смотреть, где находится процессор, тот ли это процессор и так далее. Вот, давайте посмотрим. Как вы понимаете, он идет в комплекте с боксовым кулером интелловским. И вот такой вот процессор. Все в принципе очень хорошо упаковано, как вы понимаете. И можно сказать, что доехала идеально, без каких-то проблем. То есть никаких внешних повреждений всего этого добра нету. Давайте отложим процессор и перейдем к материнке, потому что за нее нужно больше всего переживать, потому что ее легче всего. Скажем так, поломать, а случайно пнув ногой эту самую посылку. Вот так вот выглядит материнская плата. Друзья. Тоже, как я вижу, все очень даже хорошо доехало. Это материнская плата, соответственно, не ATX формата, а micro ATX. То есть, соответственно, она несколько меньше по размерам, чем те платы, которые видели вы у меня на канале уже. То есть, это были все платы большие. ТХ-формата, соответственно, они выглядели немножко более солидно. Также комплектация полная, как я вижу, шнуры, там диск с ПО просвечивается, то есть все очень даже хорошо. Ну и сама плата, я думаю, что многим будет интересно, то есть достаточно такая, ну скажем так, простая, но для наших целей ее будет более чем достаточно. На базе ее я буду собирать обычный какой-то... Достаточно бюджетный компьютер. Ну, потом все это будет на канале, конечно же. Она упаковано, как и все материнские платы в антистатику. В принципе, можно сказать, что этого достаточно для ее упаковки, но, как вы видите, никакого поролона нету. То есть от ударов она никак не защищена. И это можно сказать, является все-таки минусом компании MSI. Можно было бы что-то придумать. хотя решение достаточно бюджетное, все понятно, но. Защитить немножко материнскую плату все-таки стоило бы, потому что сломать ее, как я уже сказал, очень даже просто. Давайте отложим материнскую плату и взглянем на видеокарточку от КФА. В принципе, КФА является достаточно известным брендом, но не в России. Данный бренд он принадлежит фирме Galaxy Technologies, я уже говорил об этом в одних своих видео. И, соответственно, данная марка она достаточно известная. Она выпускается с 1994 -го года. Просто на рынке она не столь популярна. То есть она не столь известна у пользователей, скажем так. Но при этом она достаточно качественная. То есть это качественная линейка, качественные видеокарточки. Ну, почему они не популярны, это вопрос скорее к производителю. Возможно, потому что очень сложно блин, вытащить из их коробки. Может быть из-за этого, собственно, сама карточка получила меньшую популярность, чем могла бы. Так, давайте смотреть. Тоже все очень даже хорошо. Не вычурно, правда. То есть все достаточно просто. Внутри у нас инструкция, диски, все как обычно. И сама карточка кфа 2 я надеюсь, что вам видно. Вот такая вот малютка. Упакована, как и обычно, в антистатику. Ничего необычного я здесь не вижу. Поролон достаточно толстый, ну, в принципе, все видеокарточки хорошо пакуются, тем более 1080. Так, давайте эту коробку уберем, наверное, оставим одну карточку и положим ее уже без антистатики, чтобы вы могли посмотреть, насколько она ну, качественно сделана, потому что все-таки кфа 2 малоизвестна, многие ее не видели, в принципе, да и в магазинах ее сложно найти порой. То есть это в основном в Москве можно где-то найти. У нас глубинке фиксищите. Вот такая вот видеокарточка. Надеюсь, что все вам видно. Есть у нее, конечно же, бэкплейт, Вот такой вот неплохой, как мне кажется. Вот как она себя проявит в деле, как эффективно будет ее охлаждение, конечно же, проверим уже на тестах. Собственно, после карточки осталась последняя и самая интересная вещь. Это вот этот вот замечательный Кракен э, 52, систем водяного охлаждения от фирмы NZXT. Я сейчас, наверное, ее осторожненько открою, а потом покажу вам, как она выглядит внутри, потому что я не хочу рвать упаковку и так далее, что постоянно происходит, когда я делаю все на камеру. Так, давайте прервемся, а потом посмотрим. Итак, друзья, вот так вот выглядит этот самый знаменитый кракен изнутри, но на самом деле могу сказать, что упаковка очень простая для такого решения. То есть сама система стоит дорого, то есть стоимость ее достаточно высокая, но при этом упаковка очень простая. Я все-таки зажидал чего-то более красивого, более интересного и так далее. Но стоит сказать также, что есть еще один больший минус, чем красота, это запах. Запах стоит, но нереальный. То есть, как будто тут вместе с ней ехал тот китаец, который ее собирал. Ну, будем надеяться, что сама система водяного охлаждения проявит себя лучше, чем ее упаковка. И, соответственно, окажется очень даже эффективной. То есть, вот она сама система, сам, соответственно, водоблок. И сам радиатор. Ну, подробнее, конечно же, будет в отдельном обзоре, где расскажу и покажу все про эту систему водяного охлаждения и объясню, почему я, можно сказать, выбрал именно ее. Вот, собственно, и все, дорогие друзья, что хотелось вам сегодня показать. Хотелось бы немножко сказать про сроки. Как я уже сказал, посылка шла порядка двух месяцев, но все это неспроста. То есть очень долго искали Kraken 52 очень долго искали сам корпус. То есть на поиски ушел месяц, а плюс еще был какой-то завал у Computer Universe. Посылку отправили только через неделю. Соответственно, прошел месяц и три недели, пока она оказалась у меня. Вот такая вот история. Но, ну, надеюсь, у вас такого не будет. На все на это сниму отдельные обзоры на сборку материнки данного процессора Pentium. Отдельно будет обзор на КФА-2, на данный корпус, который я хочу поставить себе. И также будет отдельный обзор на систему водяного охлаждения, которая будет вместе с этим замечательным корпусом. Вот, С вами, как всегда, был Билыч. Ссылочка на Computer Universe, как обычно, будет в описании. Там же вы найдете код на 5 евро скидки. Всем спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. И до новых встреч, дорогие друзья!